Всем привет! Это уже третий ролик на тему YouTube. Если вы не смотрели первые два, то нажимайте сюда, ставьте на паузу и смотрите. А потом возвращайтесь обратно, потому что сегодня я расскажу, как настроить главную страницу вашего канала на YouTube. Вообще, чтобы понимать, что вы можете сделать на главной странице вашего канала, необходимо знать... Функционал, который может вам предоставить данная площадка. Но давайте более подробно рассмотрим функционал, который предоставляет вам YouTube. Шапка канала. Именно этот инструмент помогает вам выделиться среди конкурентов, сделать брендинг и вообще запомниться зрителю. Но как загрузить ее к себе на канал? Нажимаем на кнопку «Настроить вид канала», выбираем «Изменить оформление канала». Разрешение изображения, которое требуется для загрузки и качественного отображения на всех устройствах, таких как ПК, мобильные устройства, телевизор, указаны при загрузке изображения. Разрешение 2560 на 1440 пикселей, а размер файла не должен превышать 6 мегабайт. У большинства пользователей на данном этапе возникают вопросы. Почему мое изображение показывается не полностью? Именно поэтому по ссылке в описании я прикрепил шаблон, благодаря которому я помогу вам в решении данного вопроса. Там настроены все линии для всех типов устройств. И все, что вам остается сделать, это просто поместить ваше изображение в границы данных линий. И все. Кликабельные ссылки. Это хороший инструмент для связи ваших площадок, на которых вы присутствуете. Как понятно из названия, ссылки являются кликабельными. Давайте разберемся, как это сделать. Нажимаем на кнопку «Настроить вид канала». Переходим в раздел «О канале» и перемещаемся в самый низ в раздел «Ссылки». Всего можно поместить на главной странице вашего канала 5 кликабельных ссылок. Но если потребуется, то можно и меньше. А в разделе «О канале» можно внести... Максимум 15 ссылок. Трейлер канала или последнее видео. Ну, здесь все просто. Трейлер канала нужно показать новым зрителям, которые еще не успели стать вашими подписчиками. Покажите в этом видео, о чем ваш канал. Какой именно формат вещания будет, решать только вам. но какое видео разместить для зрителей, которые уже стали подписчиками вашего канала? На самом деле любое, но как правило, люди загружают последнее видео, которое было опубликовано на вашем канале. Как обычно, переходим в раздел «Настроить вид канала». Здесь есть раздел для подписчиков и для новых зрителей. Нажимаем кнопку «Извинить» и выбираем то видео, которое требуется для отображения. И нажимаем кнопку «Готово». Плейлисты. Обозначим сразу, что на главной странице вашего канала можно разместить максимум 10 плейлистов. Рекомендации, которые я хотел бы вам дать прямо сейчас, чтобы вы не совершали ошибок, которые были допущены мною. Первое. Когда не добавляйте плейлист на главную страницу вашего канала все видео или загруженное потому что он может перейти в данный раздел выше второе когда вы добавите все плейлисты на ваш канал через какое-то время посмотрите аналитику чтобы понять какой плейлист пользуется наибольшей популярностью и разместите его выше чтобы вовлечение пользователей а по-другому удержание аудитории было больше а это один из главных показателей для YouTube. разместить плейлист вы можете как горизонтально так и вертикально вариаций какой именно контент размещать много переместить плейлист можно нажав на кнопку стрелки которая показывает в каком направлении будет перемещен плейлист так что экспериментируйте и не забывайте снимать статистику чтобы сделать ваш канал лучше рекомендованные каналы сюда вы можете добавить каналы которые являются вашими но другой или смежной тематики. ваши партнеры помогающие каналы например производителя товара или услуги нажимаем на кнопку редактирования изменить модуль. Здесь вы можете назвать раздел, например, партнеры и добавить ссылку на их канал, а также переместить их в том порядке, которое требуется именно вам. Затем нажимаем кнопку «Готово». Вот вы прокачали себя в данной теме еще больше. На следующей неделе я расскажу, как создать плейлист, поместить туда видео и как дополнение, как правильно написать описание. Делитесь вашими успехами и вопросами в комментариях. Предлагайте темы, в которых требуется погрузиться больше для общего понимания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте, об этом видео в друзьях. И самое главное, меня зовут Илья, это канал Академии Вебком. Всем пока!